дорогие друзья и партнеры! У меня к вам сегодня очень и очень важное сообщение. Вы все знаете, что наша любимая Бизи комьюнити к осени будет переходить на блокчейн. И с чем связан этот переход? Тем, что мы будем проходить собственное ICO, а значит у нас будут собственные токены. И сейчас можно что-то сделать полезного, чтобы эти токены получить в подарок. Об этом чуть позже. Давайте немножечко вернемся в историю. Вы все помните историю Microsoft? Почему простые обычные люди, уборщицы, дворники, электрики стали долларовыми миллионерами? Потому что они получили на зарплату акции, эти акции выросли в цене, и они до сих пор живут на эти дивиденды и стали очень богатыми и обеспеченными. Так вот, история повторяется. Только сейчас это происходит быстрее, активнее и в цифровом активе. Бумажные акции а, уже свое отжили, и сейчас время за токенами и ICO, за новыми стартапами. Так вот, что же надо сделать для того, чтобы получить в подарок токены из Визи community? Да, вы не ослышались, получить в подарок. Их получат те люди, которые выполнили квалификацию менеджер. Кто такой менеджер? Менеджер – это человек, у которого у самого VIP доступ пакет к, к Академии, и у него пять лично приглашенных в первой линии тоже ВИПов. Вот этот человек вы, выполнил квалификацию менеджер. И он может э, получить, он не может, он получит в подарок токены Изи Бизи Комьюнити. Которые нас приведут, мы станем только, я думаю, не долларовыми миллионерами, а биткоиновыми миллионерами. И это очень важно. Потому что цифровые активы сейчас, это как я говорю, народные деньги, ими очень легко обращаться. И давайте используем эту возможность, этот шанс сам, самим и дадим эту возможность нашим друзьям и партнерам. Расскажем еще тем, кто еще не знает о сообществе Изи Бизи, а тот, кто уже знает и есть у него пакеты доступа, чтобы он сделал небольшую работу, пригласил всего 5 партнеров в ВИП, первую линию и получил токены Изи Бизи Комьюнити в подарок. Дорогие друзья, это очень дорого стоит, поэтому обратитесь к своему наставнику, спросите, что для этого надо сделать. У нас для этого еще есть, я думаю, и месяц, и два, но время не ждет, и оно пролетает очень быстро. Поэтому будьте как никогда мудры. Принимайте решение, участвуйте в истории, пишите историю. Мы сейчас все вместе с вами пишем прекрасную историю Изи Бизи Комьюнити. Историю изменения образования, историю экономических изменений, финансовых изменений. И самая главная история – это моя личная история. Как меняюсь я, могу влиять на этот мир. Ведь идея Изи Бизи Комьюнити – идея, меняющая мир. Через себя, свое образование дать его людям, изменить мир к лучшему. Все вместе мы с вами это можем сделать, но каждый через себя. С вами была Наталья Данилюк, город Севастополь. До следующего.